Всем доброго времени суток. Когда-то я мог прочитывать по одной книге в неделю, однако за последние годы мой список прочитанной литературы резко сократился. Исходя из этого, этой весной я решил поставить себе новую задачу, а именно каждый день в течение месяца читать книги. Я не ставил себе задачу прямо-таки читать по книге в неделю, однако даже читая в каждый день понемногу, ты все равно продвигаешься. И это, в свою очередь, позволило мне продвинуться в прочтении того, на чем я застрял на долгие месяцы. За выходные, конечно, когда у меня было много свободного времени, мне удавалось прочесть гораздо больше. Иногда я мог прочитывать и по книги за выходные. Важным в чтении любой книги я считаю фактор заинтересованности. Ведь я за то, чтобы получать от жизни удовольствие. Поэтому если в тебя не лезет какая-то книга, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна, то не нужно пихать ее в себя насильно. Исходя из этого принципа, конечно, не всегда мне удавалось прочитывать огромное количество страниц. Но я все равно пытался делать это хотя бы помаленечку. Не все в период этой 30-дневки складывалось у меня гладко. В один из дней я просто-напросто забыл почитать. Я, признаюсь, впервые за несколько месяцев нарушил режим своей 30-дневки. Ну, нарушил нарушил. Конечно же, для меня это не повод останавливать весь челлендж и унывать. Я продолжил читать дальше и таки довел дело до конца. Привычка читать каждый день вновь побудила во мне интерес к книгам. После месяца челленджа я несколько ускорился в изучении новой литературы. А также с мертвого места, наконец, сдвинулось мое прочтение тех трудов, которые у меня лежали и пылились месяцами. Помимо всего прочего, я перечитал заново то, что планировал перечитать. И даже по теме одной из перечитанных книг хочу выпустить несколько роликов. Итак, этой весной, помимо прокачки знания и интеллекта, я также пытался прокачивать насмотренность. Кстати говоря, ролик про насмотренность вы можете посмотреть, перейдя по подсказке. В чем же заключался челлендж насмотренности? Я просто 30 дней подряд на камеру своего мобильного телефона делал по одному снимку и выкладывал это все в сторис в инстаграм. Звучит просто, казалось бы, но тут мой опыт фотографа сыграл со мной злую шутку. Из-за перфекционизма и желания прекрасного первые дни челленджа мне приходилось буквально бегать по городу и искать какие-то небанальные ракурсы. Я облазил весь свой путь от работы до дома в поисках всяких интересностей. Круто, когда ты замечаешь в своем повседневном окружении те прекрасные и интересные вещи, которые раньше не замечал. Итак, это было начало челленджа. 30 дней фото помогли мне развить внимательность и насмотренность. Что интересно, на девятый день своего испытания я заметил одну особенность своих фотографий. Они были в основном сделаны в черно-белом стиле и отличались некоторой депрессивностью. Снимок – это прежде всего отражение внутреннего мира фотографа. И я подумал, что поскольку я выкладываю только такие снимки, может быть мне стоит поработать над настроением или нет. Что касается регулярности, челлендж оказался несложным. Разве что иногда, когда я пропускал возможность делать снимок на улице, мне приходилось отрабатывать это все у себя в квартире. Дома я также пытался креативить и в основном снимал какую-то необычную предметку. К концу испытания на 30 дней фото я осознал еще одну очень важную вещь. Когда ты заставляешь себя постоянно креативить, твое творчество превращается в рутину. Из-за чего падает качество твоего продукта. К концу этой 30-дневки я буквально понял, что словил творческое выгорание. И если абстрагироваться от своего испытания, в реальных условиях, конечно же, нужно делать творческие перерывы. Как, например, тот огромный перерыв, который я сделал на своем YouTube-канале в прошлые месяцы. Просто нужно расслабляться, очищать свою голову и находить новые источники вдохновения. Дорогие зрители, ну а у вас как с чтением и с творчеством? Пишите свои ответы в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой канал и мой инстаграм. Оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.